А ты как проникнешь туда? Никак. Да подожди ты. Это что за дела? Я что-то не понял. Еще раз, я зрителям пожалуюсь на тебя. Народ, что, развернуться и уйдут. Интересно, толщина этого, этой двери... Ух ты! Бронированная, да? Ёпта, тут на танке не проедешь. Всем привет! Как мы и обещали, я отравился. Ебстиль, мобстиль. Ты можешь тоже снимать их? Мне не надо, мы пьяный. Так, сегодня термин. В общем, а мы едем а, в запретную зону, уже проехали километров 600-700. Но а, здесь нас ждут уже военный блок посты. Во-первых, а, это место вообще опасное очень опасно. Но что здесь именно опасно, вы увидите на нашем интересном видеосюжете. Сейчас по московскому времени где-то сейчас я вам скажу точно час ровно. То, что здесь скрывается, друзья, это разработки секретных спецслужб. Во-первых, здесь простым людям нельзя просто находиться. Здесь нужен специальный пропуск а пропуск надо получить где-то за три месяца. Так просто вам не дадут за один день. Туристов здесь нету. Максимум, что здесь есть, это жители, которые получают заработную плату, что они здесь живут. Ну, представьте, если военные структуры чужих стран узнают, что здесь находится военная база, это понятно, что... В общем, все это происходит а, постоянно. Не так давно был один случай здесь. А, американский, ну, турист типа, в кавычках, приехал сюда поснимать а, несколько интересных объектов. Но случилось так, что спецслужба России его сразу вычислила и поймала. В общем, его а, где-то месяца три здесь держали вот местные жители. Но суть в том, что все это, дорогие друзья, как я вам и говорю, секретное. А Где-то километров еще 20 от этого места а, будет сейчас а, военная такая необычная структура, военная база, вот так назовем. А мы должны показать им пропуск, только тогда мы можем проехать. Они сейчас будут нас шманать. Ну, вдруг мы вообще какие-то не журналисты, а типа, ну вы понимаете, о чем я говорю. Меня снимай, кого-то там. Снимаешь. Я снимаю. Снимаешь каких-то там. птиц. А, вот мы заехали а, в один поселок, который, как я вам и сказал, что местные жители здесь так для виду обитают, ну живут. Не знаю, что сейчас нас будет ждать, но скорее всего мы или засни... заснимем объекты, которые находится здесь. Кстати, в горах, в этих местах есть вот такое необычное э, место. А в скале такая, ну, огромное такая отверстие, оттуда вылетают вот эти объекты. Ну, структура военных, понятно, что они в эти э, действия скрывают свои э, такие необычные объекты. Но мы попытаемся сейчас заснять, с нами вон Алекс находится Позади. Он, конечно, съел опять что-то не то. Орелную лягушку. Бургер какой-то съел. Говорил, очень точка, но не вкусно. Орелную лягушку съел. Да. И сейчас мы движемся. нас четверо. А, у нас, как Катя, Катя, Катя, проводник. Она сказала, я знаю эти места. Пять пальцев. И шесть. <свят> Мутация. Пять пальцев на четырех рук, И лишь не рули. Короче, ситуация такая, друзья. Мы находимся сейчас в месте там, где считается запретная зона. Эта запретная зона называется э, пере, перекрыта от человеческих глаз. У меня просто уже глаза заплетаются. Глаза заплетаются, глаза заплетаются. А что рассказать про это место? Рядом с этим местом есть необычный завод, лаборатория. А, мы сейчас будем подъезжать к реке, скорее всего мы увидим, что вся река, она ну, полностью Мокрая. отходами, нет, отходами. А, говорят, здесь еще какие-то необычные разработки проходили еще в советском а, времени. Но самое главное о том, что в этих местах вы не увидите, дорогие друзья, ни, полиц ни полицейских, ни гаишников, никого, кроме Пустая дорога, пустая дорога. Начинается в плане того, что эти места просто-напросто а, засекречены. Кстати, на карте их тоже нету. То есть она есть, но она как отмена... Вот, посмотрите, заброшенный поселок тоже, дома разрушены. Вы, наверное, переехали. Но, что самое интересное, дороги здесь идеальны, вы не поверите. А, конечно, за 100 тысяч я бы сам здесь жил Главное, чтобы платили, но магазин цены здесь, дорогие друзья, килограмм картошки 400 рублей. Хотите? Ну, понятно, что эта картошка, как вам сказать, как в музее. То есть, привезли, показали и может, могут даже и продать. Не знаю, что здесь будет дальше, какие интересные моменты мы будем снимать, но я надеюсь, что мы снимем, дорогие друзья, множество необычных таких объектов. Их очень здесь много. С нами один подписчик разговаривал. Он здесь был где-то полгода назад. Ему повезло заснять необычный объект. Рядом с ним пролетал очень огромный такой объект. Кстати, как говорят, что там был необычный триколор и Советский Союз на этом корабле. Но правда это или нет, мы сегодня с вами разберем. Ладно, разберемся. Да, а так мы едем дальше. Это что за дела? Я что-то не понял. Еще раз, я зрительно пожалуюсь на тебя. Смотрите. Даже кроссовки жене не взял. Вон у тебя кросс кроссовки mm -hmm. за 28 тысяч. Носи их. Я приду, чтобы здесь никого не было. А Вообще. Машина, машина Хорошо. Ключи только оставь. В общем, где я нахожусь? Блин от группы отбился, ай бляха муха ай, документы забыл взять, потому что нас не пропустят прикинь, что забыл, документы, любимая можно я возьму, сейчас, ну убери руку там, документы, это пропуск нас не пропустят вот документы, бляха муха вот документы, чтобы с печатью, чтобы нас пропустили там блокпост будет то все скажут что, а такого не может быть так все так алекс куда-то ушел с кате офигеть куда они ушли то ага вижу тропу через гору будем проходить а он где Я тропу нашел, что, не видишь? Ну, а мы сюда Пошли снимать. Кого? Чё ты? Ну, а чё? Ты здесь ну, чё? чё а, такое случилось? Ну, а что, а по дороге нельзя? Найди дорогу. О, а это что? Мусор ну, и чё Вон тропа. Где ты троп... Не знаю, друзья, как объяснить, а где мы находимся. Но видно, что здесь ездили, ездили машины таких огромных и масштабных количеств. То есть Уралы, Камазы, Зилы еще какие-то. Сейчас мы должны дойти до блокпоста на Весной мост. Но тяжело дойти, потому что здесь просто не пройти, посмотрите. Уже машина проезжала какая-то. Так. Не знаю, не знаю. Так. Почему здесь все так комары, блин, гигантские? Как ты думаешь, что мы сейчас заметим? Грязь. Хотя ты здесь пройдешь? А да здесь пройти можно слева. Так, очень опасная, кстати. Кстати, здесь видно следов куча. Военные что ли ходили? Ну комары здесь жирные просто масштаба. Было-то дождь, что ли? Река где-то уже близко. Офигеть. И где мы находимся? Охрен его знает, где мы находимся. По правилам должен быть навесной мост правила а не по правилам вот оно ага вот навесной мост вот этот блокпост нам надо и пройти сейчас мы подойдем снизу так да вот он этот мост но пройти его надо аккуратно Охренеть, себе не встать. Вон. Офигеть. Так, как нам теперь пройти? Есть два пути. По реке или по нему. Но... Здесь другой вопрос. А кто его охраняет? А охраняют его вообще? Не знаю. Надо посмотреть. А, последний раз его охраняли по данным, или его могут и закрыть специально, чтобы только военные могли проходить через него. Блин, я даже не знаю, как объяснить вам. Во-первых, мы находимся в запрещенном месте, где реально очень опасно, а реально здесь постоянно. Так. Посмотрим сейчас. Ага. Но нам надо к мосту идти. А к нему, наверное, только один путь. Ага. По тропинке. Вот тропинка. Вот смотрите. Это навесной мост. Идем по тропинке, короче. Ты говоришь, по... Да. А, да? ага, я не Что знаю, думаешь, Может там есть кто-то из военных? Или он закрыт? Мы сейчас проверим. Что, мы ждем ждем да как ты думаешь почему этот мост находится именно от ну построен от закрытых от глаз дней. от глаз людей да да но почему Ну что здесь непонятно скорее всего там что-то есть чтобы мы... перебираться двигаться и там военный наверное я думаю наверное сейчас нам То тропинка да где-то есть а если он закрыт и что ты знаешь что делать же правильно да через него перелазить Надеюсь, там не как на других. Датчики движения, датчики слежения. И я надеюсь, он не потоком. Тут вот у нас как шарах, не потоком, но он новенький видно, да? Да, и там посмотри, провода подключены к нему. Ну чё, потихоньку что, потихоньку идем. Посмотрим, Посмотрим Ах, что за мост и а пропустят это, нас это. Вне, через него это или нет. Дорожка. Это другой Через вопрос. военные. Вот, да, видно, что... Ага, ого, ага. Смотрите, как получается дела у нас. А у нас дела получаются очень даже то ничего. Через этот мост можно и пройти. Но почему его построили? Вопрос. И оказалось полностью хреново. Мост закрыт. Мост закрыт. Ну, вы понимаете, что этот мост закрыт. Но почему его построили? Ха. Это другой вопрос. Зачем его закрыли? Ха. Так, понятно. Мост закрыт. А закрыт он? Ну, мы сейчас проверим. Новенький, да? Да, новенький, кстати. Здесь, видишь, резиночки установлены. Перевозили что-то. Ага, идётся видеонаблюдение. Да ладно, еще это. Знаешь, что самое интересное? Здесь пароль. Ага, и какое здесь видеонаблюдение? В гуще леса. Установили электрический или какой-то механический замок. Я вообще не знаю. Еще и такой ключ. А ты знаешь? Как Под охраной. Как... Знаете, как это все проверяется? Домофон. Домофон. Это все проверяется очень легко. По отпечаткам пальцев можно пробить. Сейчас мы попытаемся это от... проверим. А ты как проникнешь туда? Никак. Да подожди ты. Так. Ну здесь получается У английская, С английская, 8 и скорее всего 4. Вот это порядок цифр. Надо как-то разобраться. Но для чего мы его установили здесь в лесу? Военные еще под полиция. Пугающие леса, да? А от кого? От, от зверей что ли? Или от кого? Да, новенький такой, смотри, с крышей. Очень. Да нет, здесь камер, пугает народ, что развернутся и уйдут. Интересно, толщина этого, этой двери... Ух ты! Бронированная, да? Ёпта, тут на танке не проедешь. Короче, ситуация такая. Капец мост Установлен, но ну, установили механическим замком, который нереально открыт. Сделано это специально, что военные там продвигаться. А вот что Очень за иероглифы цвету? Что... Подсказка есть, друзья? Вот что это за иероглифы? Я даже не знаю. С какого с каких пор полиция охраняет этот мост? Чего не лапшу вешает? камера Камер. Я даже не знаю, есть они или нет. Но почему мост здесь построен? Другой вопрос. И от кого? Сейчас будем разбираться. Через да, ну посмотри, самое интересное, это мост был построен за несколько недель. Да он быстро построен. новенький, ты посмотри, даже не ржавчину на мной. Да. Как будто его пару недель построили. Ну для чего? Скорее всего, там есть. Военная там база. и есть военная база, они просто так строили через белую речку. Они могли просто в рот поставить и все. Не так? ли? Да. Но ну, ты посмотри, как они умно все сделали. Чтоб не залезли. Стоят датчики. Вон, видишь, датчики стоят. Раз, Вижу датчики, а там или под напряжением или что под питанием. Да, скорее всего, чтобы обыкновенные, вот как мы с тобой не прошли. Этот мост. О, да. Стоит. Но опять же, посмотри всю эту ситуацию. К кому? Вот просмотреться, там кстати, церковь. Я вижу вон, да, вон церковь. Я там видел знак. Крест. Да. Значит, вот тут рядом база. Скорее всего, и как мы с тобой будем проходить. В по-любому там будут нас ждать. Надо обойти, видишь, как опасно это... здесь. И это по-любому. А если вот так, знаешь, как? Вот так полезть. Да я смогу? Что? Нет, тяжело. А ты грубо. сможешь меня снять? Я это смогу, но ты не сможешь. Что, я попробуешь? Не знаю, если смогу. Давай, Парис. Если что... Блин, Руки ждет прям. Как специально, да? Нет. Надо что-то думать. Надо как-то пройти. Как проходить, я даже не знаю. Но это очень опасно. Интересно. А там нет да, забора, там нет калитки. Видишь, если был бы чуть поменьше мост, можно было бы вот так перелезть. Ну, вообще возможно, но это надо иметь подготов... подготовку Ты сюда хорошую. говори, а Подготовку надо иметь хорошую, чтобы пройти Понятно, этот мост. Понятно, короче, ситуация такая, что если как там моряка, там, там также нам не пройти. Если увидите. видите, да. течет очень жестко. Вон, кстати, да. Это просто жесть. Я не знаю, как мы будем проходить. Я надеюсь, что будет интересно. Путем думаем обойти, посмотреть брод поменьше, потому что ситуация накаляется. Мы услышали там собаки лай. И скорее всего нас засекла видеокамера движения наших. Поэтому мы решили, и даже не решили, а приняли решение уйти с этого места в другое место, чтобы заснять и показать вам другой путь. Другой путь, я думаю, у нас, не знаю, получить не получится, но вот мы пытаемся выйти по дороге, которая, ну, накатана была этими военными, да? да. Лучше пойдем слева, потому что там спускаться влево, да? Ну, давай. Давай собак нас это обрежет, поэтому мы сейчас пытаемся выйти на другую сторону. Так, как мы будем выбираться? Есть множество путей, и они как-то меня не устраивают. Скорее всего, да. А если мы сейчас пойдем туда, попытаемся перейти, там будет забор такой же, как вот этот а, а, непрепятствие, которое нам пройти очень тяжело. Мост. Если мы пойдем еще чуть дальше в окружную... По-любому мы нарвемся на блокпост, который находится неподалеку. Другой вопрос. А нахрена все это скрывать от людей? Ты посмотри. Построили мост, заезжает машина по расписанию каждые там два часа. Что там держат? Кого там держат? Вопрос другой. Почему полиция охраняет эту зону? Мне кажется, что-то здесь... Смотри. Что? Справа НЛО охренеть Ты видишь Я...